Ребята, привет! Перед тем, как я расскажу, как зарегистрироваться в проекте, пару слов. Дружище, смотри, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 99% твоих друзей сейчас занимаются тем, что сидят в соцсетях, смотрят мемчанские, развлекаются. Возможно, смотрят сериалы или играют в онлайн-игры. Ты же не такой. Ты ищешь возможности, ты нашел эту возможность. И самое главное, ты ее реализуешь. Поэтому... Я очень рад, что ты присоединяешься в нашу команду. Итак, рассказываю, как зарегистрироваться в проекте. Смотри, берешь ссылку, актуальная ссылка для того, чтобы попасть в мою команду, будет под видео. Вставляешь в браузер, нажимаешь, запускаешь, попадаешь на такую страничку. Здесь будет... Ник пригласившего, смотри, актуальная ссылка будет всегда под данным видео, потому что все, кто изучал маркетинг Артери, знают, что нужно прокачивать три ноги и периодически там нужно в одну ногу больше ставить, людей меньше, для того, чтобы максимально прибыль получать данного проекта. Об этом мы тоже рассказываем в нашем обучении, тебя тоже этому научим для Опять же, для того, чтобы ты зарабатывал в разы больше, чем просто. Те люди, которые приходят, они не изучают маркетинг, у них нет командной поддержки, у них нет тех знаний и опыта, которые есть у нас. Итак, вставил ты ссылку, зашел в браузер, подгрузил эту страницу, здесь отобразился, смотри, чтобы здесь было одинаковые ник пригласившего и ник, который стоит <coughs> в реферальной ссылке. Так, Дальше смотри, что ты делаешь? Элементарно, вводишь свой ник, придумывая свой никнейм, Дальше свою почту. Я сейчас, естественно, ты понимаешь, пишу просто это так, ну, как бы, нереально существующий. Ты, естественно, должен писать свои, свой, свой ник, свою почту. Пароль, смотри, здесь очень важно. Некоторые там, как бы, теряются на данном моменте. Ну, я думаю, это не такой. Смотри, пароль должен содержать минимум одну большую букву, одну строчную букву, одну цифру. Минимальная длина пароля составляет 9 символов. Пишем. Пароль, который, опять же, из английских букв, который состоит, в котором есть одна большая буква, одна маленькая и цифра. Теперь повторяем его. Тут главное самому запомнить этот пароль. Ну, естественно, если ты придумаешь пароль, обязательно его запиши. Нажимая сюда «Я согласен с политикой конфиденциальности», нажимаешь «Создать аккаунт». Дальше смотри, копируешь, вот сид фраза, ее нужно скопировать и сохранить в очень надежном месте. Некоторые записывают ее на листочек, прячутся себе в сейф, там еще где-нибудь, там в нескольких местах. Самое главное, не хранить каких-то там местах, где доступ есть, там, твоих друзей, твоей семьи, может быть, <coughs> вдруг у тебя там младший брат или сестра будет играть, там удалит или там ведет, или где-нибудь там разместит ее в видном месте, в таком общедоступном, это делать нельзя. Смотри, сохрани ее в очень надежном месте. Некоторые там э, даже берут, там, берут, сохраняют ее, например, без последнего слова, а последнее слово запоминают или записывают отдельно. Ну, на память свою лучше не надеяться, лучше записать где-нибудь там в надежном месте. Это, я думаю, ты понял. Смотри, примерно минута должна пройти. Нажимаешь, я сохранил ситфразу, и нажимаешь продолжить. Дальше смотри, вставляешь эту ситфразу, и если ты на предыдущем шаге забыл ее записать, сохранить, то придется тебе показать, ну нажать сюда, показать фразу еще раз. Нажимаешь, сохраняешь уже тогда, вставляешь. И дальше нажимаешь «Продолжить». Все, ты уже попадаешь в свой кабинет. И здесь уже у тебя доступ к кошельку, к оплате тарифа. Про оплату тарифа я, там, я могу, наверное... И сейчас рассказать, и могу вот здесь всегда нажимаешь, смотри еще раз, оплата тарифа, нажимаешь тариф, оплатить, и здесь всегда актуальная цена именно в монетах Артери, потому что постоянно меняется курс, криптовалюта всегда волатильна, все знают, поэтому там могут отличаться там несколько десятков, может даже в одну-две монетки курс, поэтому всегда актуальный курс, надо по монете смотреть в день, когда ты будешь заходить и оплачивать тариф. Здесь, в принципе, по регистрации я все рассказал. Ссылка на, актуальная ссылка моя для того, чтобы попасть в мою команду, всегда будет под данным видео. Приходи по ней, регистрируйся, и внизу будут контакты. Как только зарегистрируешься, пиши мне, мы поможем уже командой тебе оплатить тариф, купить монеты, там, на бирже, если ты захочешь, на там, обменник официальном, или даже у нас можно иногда даже там, со скидкой купить эти монетки. Всегда обращайся, всегда поможем. Еще раз скажу, что рад, что ты, что ко мне в команду попадает такой активный человек, который ищет возможности. Сейчас не так уж много таких людей. Все, ребятки, на этом все. До новых встреч.